не найти почему я зову а ответа все нет разве сила иссякла моя чтоб спасти или рука коротка чтобы избавить от бед Я тебе с утра раннего все говорил и к тебе посылал я пророкал своих только слушать меня ты совсем не спешил в суете своих дней слов не слушал моих для чего мне то множество жертв И если грех в твоем сердце гнездится как хотел бы его я наполнить собой как хотел бы я в нем поселиться как хочу чтобы искал ты лишь только меня от пустого Чтоб ты удалялся, сердце чистым хранил, Время в жизни ценя, и всем сердцем ко мне приближался. Чтоб оставил все то, где враг душ преуспел, что подкинул себе незаметно, обманул он тебя, Ты урон потерпел, он сказал, что искать Бога тщетно. Нет, не тщетно, ищи, я откроюсь тебе, Оставляй то, к чему прилепился, На коленях в мольбе очищай сердце храм, Благодати, чтоб ты не лишился. Помнишь дни, когда я постучался к тебе, Как ты первой любовью горел, когда Духом Святым подкреплял я в борьбе, как с любовью обнять всех хотел, как стремился всегда в беде руку подать, к братьям, сестрам не был равнодушен, и последний кусок хлеба бедным отдать для труда. Ты таким, друг мой, нужен. И я хотел тебе дальше тогда повести, удалить все хромое, пустое, на высоты мои шаг за шагом идти. К сожалению, ты выбрал земное. Почему променял то, что я предлагал. В суету быстро так погрузился. Все устроить хотел на земле поскорей. Перед миром греховным склонился. А сегодня я вновь все стучусь тебе, друг. Вспомни время, любовь, где оставил. Посмотри на обыденной жизни ты круг. Где холодной воды... Ты горячий, добавил, я тебя не забыл. Вновь и вновь я зову через скорби, болезни, утраты, войну. Это милость моя, в том, что я тебя жду. Я хочу, чтобы встречал ты со мною восходы, закаты. Я так много хочу в жизни сделать твоей. Я так много хочу изменить. Чтобы шел по нелегкой дороге, бодрей, научить, как врага полюбить, научить, как прощать, в сердце гнев не таить, как поддержкой друг другу быть, предо мною смирений и страхи ходить. Будешь знать, где и как поступить. Я откроюсь тебе, только ты, друг, ищи. Хочу видеть твою я прилежность, рук к борьбе ты не смея пустить, сохранить даже у малом мне верность. Радость сердца тебе я пошлю, миром внутренность всю наполню. Я дам больше, чем мир, ты в этом найдешь. Пустоту всю собой я заполню. Да, нелегкий мой путь. Только стоит идти, стоит плакать, страдать и смиряться, чтобы вечно на небе со мною прибыть. Стоит свято ходить и лишь мне поклоняться. Ты поверь, это стоит, чтобы вечность со мной провести. Там на небе уже все готово. Но прийти, чтоб туда, и со мною прибыть, Не отвергни ты Божьего зова. Ведь большую цену уплатил я, любя, Сына отдам на смерть, чтобы вечно ты жил. Ведь люблю, слышишь, друг, ведь люблю, Я тебя всем потребным наделил». Мое бремя не тяжко и иго легко, Если свято в смирении ходишь, Коль ответишь на зов и ко мне поспешишь, Будешь вечно со мною пребывать. В скором ангельском месте сольешься в хвале и забудешь про слезы печали. Стоит мне покориться, живя на земле чтоб достичь те небесные дали аминь